всем привет на моем канале сегодня буду готовить без цветы а именно пионы для этого у меня готова швейцарская милинга. я уже подготовила пергамент квадратики красители я буду использовать российские кредо и топ декор пеносадки любые для розы здесь у меня размер примерно 2 сантиметра и кондитерские мешки Всю меренгу я распределила по кондитерским мешкам. У меня здесь на 170 грамм белка, соответственно, в два раза больше сахара. Ссылочку на приготовление швейцарской меренги я оставлю под видео в описании. Как ручным, так и планетарным готовится. Разница только в количестве белка. Допустим, если планетарным, то можно больше белка. Если ручным, то меньше. Для зеленых листочков я взяла изогнутую насадку для розы. Здесь просто обрезан уголок 0,2 мм желтый. Розовую я окрасила, но до конца не промешивала, до однородного цвета. И насадка у меня здесь прямая. Для начала сделаю основу. Делаю такие полосочки. Осталось сделать три песточки. У меня получилось 7 цветочков. Это как раз таки можно сделать букет, предварительно вставив в шпажки. И дальше я смешала зеленую и желтую остатки. И в произвольном порядке отсажу просто на противень. Отправляю сушиться в духовку примерно 1,5-2 часа при температуре 50-70 градусов. У меня духовка газовая. Я открываю дверцу сверху примерно на 10 сантиметров. Прошло два часа без высохла. Вот такие цветочки. Очень хорошо отстает от пергамента. Такие листочки. В принципе, оно все досушено. Все зависит от красителя. Я смотрю, что краситель, который желтый, дал мне немножко нечеткий рисунок. Вот такой безе получился у меня в итоге. Цветочная. Очень классно смотрится, особенно если это все собрать в букетик и подарить оригинально. Сразу скажу про ошибки. Есть некоторые нюансы, когда я, наверное, просто передержала безе на водяной бане, его и Потому что мне казалось, что оно и форму держать не будет. А в итоге получилось, что оно засахаривалось. То есть я не успевала замешать все разные цвета, как оно у меня засахарилось. Однако после того, как я уже добавила краситель, оно у меня стало вот подтаивать. То есть здесь вообще не совсем виден рисунок такой, как хотелось бы. Вот эти вот остренькие штучки, тычинки. И здесь тоже. В общем-то, от этого никто не застрахован. Это все зависит и от яиц, и от сахара, и от того, сколько вы добавили а, лимонки. И от количества времени взбивания. Так что, об ошибках сказала, об итогах рассказала. Кому интересно было и полезно это видео, пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.